Научитесь дружбе со снами. Сны служат бессознательному средством общения. Бессознательное хочет вам что-то сказать. Оно пытается проложить мозг к сознательному уму. Чтобы понимать сны, не нужно анализа. Потому что если вы анализируете сны, сознательное снова становится хозяином положения. Оно пытается расчленять и анализировать, измышлять смысл, которого изначально бессознательное вовсе не вкладывало. Бессознательное говорит поэтическим языком. Его образы очень тонны. Их нельзя уловить путем анализа. Их можно уловить, только начав учиться языку снов. И первый шаг к этому – подружиться со снами. Когда вам снится сон, который кажется осмысленным, он может быть насильственным, кошмарным, но вы чувствуете, что в нем есть некое значение. Утром или даже среди ночи, пока вы его не забыли, сядьте в постели и закройте глаза. Подружитесь с этим сном. Скажите ему, я готов идти тебе навстречу. Веди меня куда хочешь, я готов. Сдайтесь на волю сна. Закройте глаза и дайте ему себя направлять. Начните ему наслаждаться. Позвольте ему развернуться. Вы узнаете, какие удивительные драгоценности открываются в снах. И увидите, что сокровищница их неисчерпаема.